Анна Киреева, здрасте, как похудеть набрала после окончания грудного вскармливания? Когда кушаете, представляете, будто у вас в животе котел, и там у вас в котле такой, который стоит, прям, ну, такой круглый котел, и в нем что-то бурлит, и представляете, что бурлит золото. Если это делать на протяжении дня 3, 4, 5 раз в день, то похудеете быстро это проверенные методы есть еще огромное количество методов спирали там всевозможные методы скручивания жира и так далее все это у меня есть в моем семинаре я предлагаю вам этот семинар пройти он называется избавление или там как похудеть с помощью эзотерики можно ли похудеть с помощью эзотерики да почему вот я похудел с помощью эзотерики